Я пошел. Где расст, вот эта сосна большая. Ага. Там скорее всего видишь. Как бы вырубили на нише, там идет тропа, а внизу отверхлопает. О! Чайки! летают тут дико! Давай, проходи, Го. Чёртов мост. Не зря его назвали. Чёртов. Никого к улица может. Вон там, смотрите, что О, вот это виды. О, вот это да. О, посел. <смех> Опа, опасно Егор, только не спеши, самое главное. вот это да. Вот это смотровая. Так, погнали. Оп, оп-оп. опа оп, оп, оп. Hoppa Hopp Вот это да. Опа. Фу. Вот это виды.